В своем канале в сегодняшнем видеообзоре мы с вами рассмотрим вот такой вот замечательный наборчик без зубика, который состоит из шапочки, пинеточек вот таких замечательных, стопожечек с мордочкой э, без зубика. и непосредственно сама игрушка вязаная без зубик. А, у меня камера немножечко искажает цвет, это насыщенные черные тона и с нежно-такими желто-салатовыми глазками. Получилась довольно-таки симпатичная, миленькая, очень пойдет на подарочек. Размеры у меня приблизительно где-то э, рассчитаны на девочку 4-5 лет, ну, то есть, может, даже 3-5 лет, там уже в зависимости от размера ножки, размера шапочки, ссылочки на каждую из этих деталей набора я вам оставлю под этим видео обязательно если желаете свяжите получится замечательный подарочек как для мальчика в принципе здесь так и для девочки делался акцент здесь на то чтобы подошло и девочки и мальчику если хотите можете добавлять какие-то бантики ленточки цветочки если это для девочки для мальчика в принципе я считаю что подойдет и так также у меня взяты Пуговички с блестками, то есть для мальчика, конечно же, можно с блестками, а можно и без. Это уже зависит непосредственно от вашей фантазии и вашего желания. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Если понравилось, свяжите со мной. Всем ровных петелек, хорошего настроения. Пока-пока!